Друзья, это мой третий ролик по проекту ВГС Холдинг. И сегодня я решил записать его и разобрать чуть подробнее, что это такое, как здесь можно заработать и ответить, так скажем, на все возникшие вопросы у моих партнеров и так далее. В предисловии хочу сказать пару таких слов что кто будет смотреть это видео на моем канале, в каждом ролике я предупреждаю людей о рисках. То есть, если вы решили проинвестировать в какой-то проект, в котором я рассказываю, что я туда инвестирую свои свободные, подчеркиваю, средства, вы несете полную ответственность за себя. Я не призываю, я не заставляю людей заходить за мной и инвестировать, инвестировать, сломя голову. Я показываю на своем канале, как я зарабатываю деньги в интернете, в какие проекты я захожу, сколько я инвестирую и тому подобное. Так что, друзья, я хочу быть честен со всеми и всегда хочу, чтобы, если уж партнер зашел ко мне в структуру, я стараюсь, чтобы он заработал. Я не хочу никому плохого. Я буду рад, если люди заработают даже в этом проекте огромные деньги. Если им это принесет счастье, дай Бог. Для меня это деньги есть деньги, для меня это работа, да, все упирается в этой жизни в деньги, но имейте свой здравый смысл, берегите, во-первых, свое здоровье, своих близких и так далее. Так что, друзья, я думаю, что этот ролик будут смотреть адекватные люди, которые дают себе отчет во всех своих действиях. Ну давайте перейдем уже к проекту VGS Holding я в первых видео показывал сколько здесь вырос их внутренний токен VGX на данный день на данную минуту он стоит 27 долларов почти 28 я заходил в этот проект когда токен стоил 1 доллар купил токены мне удалось в среднем я считаю, грубо по 5 долларов. Так что я уже в хорошем плюсе. И, так сказать, могу уже спокойно выводить свои средства. Давайте перед этим я покажу и расскажу, в в презентации, что такое VGS Holding и что он себя представляет. Люди, которые разработали этот проект, Точнее, они разрабатывают его. У них есть э, цель развивать свою эгэмблик индустрию. То есть, это онлайн казино, покер-румы, э, лотерея и тому подобное. Э, PDF-файл есть в кабинете в разделе новости. Есть на русском презентации и на английском. Вы найдете. Э, давайте пробежимся быстренько. Вниз я объясню, что здесь такое VGS и VGX. У них есть два токена. VGS это фундаментальная такая инвестиция. То есть, когда вы покупаете пакет, вам начисляется пропорционально от суммы входа, то есть от стоимости пакета вам начисляется пропорционально токены VGS и VGX. ВГС, его стоимость 1 доллар, то есть вы инвестируете в будущее. По мере развития их онлайн-проекта, вы будете получать с этого дивиденды, и, как говорится, будет рост токена, и, то есть это долгосрочная инвестиция. Кому непонятно объяснил, почитайте сами, посмотрите. Да? ВГС же... Когда вы покупаете пакет, вам начисляют, можно сказать, половину токенов от суммы VGX. VGX он растет постоянно. То есть он падать не будет. Стоимость этого токена никогда не будет падать. У них рост курса как бы зашит в каждую транзакцию. То есть после каждой транзакции то есть или пополнение или вывод или даже насколько я знаю с последних новостей переводы между нет не переводы апгрейды каждая транзакция увеличивает стоимость токена на 0,12 то есть токен растет постоянно еще раз хочу сказать что ажиотаж бурный сегодня, 6 июня, только включили регистрацию на постоянной основе. То есть эти дни, я уже четвертый день в проекте, регистрации открывались по час, по два в день, даже в сутки. И представьте себе, за один час успевало зарегистрироваться около 7-8 тысяч людей. То есть все стоят в очереди и ждут пока будет возможность купить эти токены. Так вот, друзья, давайте пробежимся дальше. Тут есть бонусные пакеты разные. да. Я не буду сильно вникать. Здесь все очень просто написано. и Я потом перейду в кабинет и поясню вам по ходу. То есть для пассивного инвестора здесь можно купить пакет и Ничего не делать. То есть вы будете зарабатывать за счет э, роста VGX токена. Вот это. Если же вы занимаете активную позицию в интернете, имеете свою структуру, своих друзей, как говорится: да, вы можете зарабатывать с партнерской программы. То есть здесь есть партнерская программа трехуровневая. Это 7% 3,2%. Плюс здесь есть бинар есть ранги вот бинарные бонусы словом вы можете строить сюда структуру и еще плюсом зарабатывать в этом проекте с партнерской программ скажу сразу бинарка здесь жирная то есть заработать можно много сегодня людям начислили бинарные бонусы я видел чеки по 165 тысяч долларов Желаю каждому стремиться к таким суммам, но, как говорится, и в начале видео я вам сказал, все с умом. Лимиты и бонусы быстрого старта есть. Вот, кстати, в первые дни старта есть даже бонусы. Вот с учетом бонуса. Это на вывод, на партнерскую программу. Давайте я вернусь в кабинет и пробежимся по кабинету, посмотрим, что... Здесь представляет из себя внутрянка, так скажем, потому что партнеры в другой раз регистрируются и не знают, куда что нажать, как пополнить, как купить пакет и тому подобное. С чего же начать? У меня есть еще текстовая текстовый инструкция в Яндекс.Дзене, я создал ее. Тут подробнейшая инструкция, как все пройти, регистрацию, как пополнить, куда нажимать и тому подобное. Так вот, когда вы зарегистрировались и попали в кабинет, первым делом, чтобы зарабатывать, вам надо определиться с суммой инвестирования и пополнить свой кабинет. То есть вы заходите в финансы, здесь есть текущий баланс. Здесь есть кнопочка «Пополнить счет». Нажимаете на кнопочку «Пополнить счет». Ну, давайте нажмем. И у вас есть Perfect Money криптовалюта. Нажимаете, какую сумму вы хотите пополнить. Нажимаете на Perfect. Это самый быстрый способ пополнения. И можно криптовалютами. Нажимаете «Пополнить счет». Потом эти средства появляются у вас на текущем балансе. Давайте вернемся на главную. Когда вы пополните свой кабинет, вам надо купить пакет. Заходите в бонусную программу. Сразу хочу предупредить на один аккаунт один пакет. Потом только его можно апгрейдить. То есть вы на одном аккаунте много пакетов не купите. Только можете апгрейдить. Апгрейд происходит в таком плане, Если вы купили пакет за, к примеру, 90 долларов, сейчас минимальный пакет 90, и вы хотите его проапгрейдить до 250, вы можете или продать часть токенов в VGX на внутренней бирже, если вам хватает суммы до 250 долларов, это будет 160 долларов, если я не ошибаюсь, да. Тогда вы нажимаете на токены холдинг. здесь внизу есть кнопочка апгрейд, вот так вы можете проапгрейдить. Нажимаете апгрейд, я уже не могу апгрейдить, потому что у меня самый высокий пакет, это половиной тысяч долларов, Но Разработчики хотят со временем открыть более высокие пакеты. Сейчас это сделано для того, чтобы приостановить бурный рост монеты. Потому что, я повторюсь, ажиотаж очень большой. У них есть даже халвинг, они ввели специально, чтобы уполовинивать сумму начисления от транзакции. Потому что, представляете, с таким наплывом людей от старта, например, от 1 доллара стоимости, и при таких вливах, регистрациях людей, монета через 4 дня, вот сегодня она стоит 28, она бы уже стоила, ну, не соврать вам, может какую, и тысячу все. Да? То есть они делают так, чтобы проект работал бы дольше и приносил бы определенный процент. В сутки так вот покупка бонусную программу заходите и вам э, предложит купить свой первый пакет здесь сейчас у меня уже нету ничего но у вас выскочит такая табличка синенькая вот как на это будет да? вот такая нажимается на желтую кнопочку и вас перекинут на такие вот пакеты есть выберите какой пакет Нажимаете на желтую, вас перекидывает уже на внутренний вот видите на внутреннем балансе у вас будет пополнена сумма денег. Вы выбираете внутренний баланс нажимаете оплатить. Когда оплатите токены вам зачислят не сразу, они зачислят в течение 4-5 часов и они уже появятся у вас вот здесь. В этом разделе. Вот. ВГИК токен у меня 354 есть. И ВГС. 2600. Это стоимость 1 доллар. Вы можете их продать. Недельный вывод. Лимит у меня такой. То есть я нажимаю на кнопку продать. Выставляется ордера на внутренней бирже. И в течение какого-то времени они продаются, и потом я успешно могу вывести их себе на свой кошелек. Все работает, все, люди уже выводят, все платится, начисляется, все прекрасно. Так вот, когда вы купите свой пакет, они у вас отобразятся здесь, и каждый день вы будете видеть их прирост. То есть это есть пассивная инвестиция. Новости можно читать в этом разделе. Партнеров видеть в этом разделе. Бонусная программа – это бинар. Но бинар у вас включится только тогда, когда вы пригласите и в левую, и в правую ногу одного личника, который зайдет на пакет 250 долларов. Тогда у вас включается бинар. Реферальная ссылочка находится вот здесь, скопируйте и если у вас есть желание продвигать этот проект, развивать свою партнерскую сеть, рекламируйте, раскидывайте везде, заказывайте рекламу или покупаете ту же рекламу или создаете видео и тому подобное. В правой ноге, это спонсорская нога у меня 1163 человека переливами все идет если вы встанете в мою структуру также получите много переливов левая сторона, сторона у меня сейчас пустая потому что сегодня был было начисление по бинару я получил эту сумму денег на свой внутренний счет и сейчас я попробую их вывести первый вывод я уже записывал все прекрасно выводится. Я вывел партнерские начисления по линейному маркетингу 400 долларов. Сегодня вот давайте как раз и выведем по бинару. Нажимаете «Вывести средства». Я выбираю «Перфект». Не выбираю, потому что пока что есть Perfect только. Но будут подключать другие платежки. Так, сумму вводим. 207 долларов. Есть 2% комиссия здесь. вбиваем свой кошелек. А, кошелек не тот. Сейчас копируем. Так, скопировали, вставили. Сейчас нам надо получить код. Который придет на наш email. Так. Проверяем email. Все. Возим. Ой. Не ту кнопку нажал. Нажимаем вывести. Все. Вывод средств. Операция завершена успешно. Все. Будем ожидать прихода суммы на мой перфект кошелек. Я сейчас уже не буду ждать. Но в следующем видео я запишу... Транзакцию покажу вам, что все было благополучно переведено на мой перфект кошелек. Одни говорят люди, что этот проект рискованный, хайп. Я не хочу утверждать, что это хайп. Я не хочу утверждать, что, что это реальный бизнес какой-то будет. Но я всегда думаю позитивно и верю только в хорошие вещи. На этом, наверное, я буду заканчивать свое видео кстати я оставлю ссылочку на этот проект под видео и там будет уже ссылочка на мой телеграм-канал vgs holding где есть вся подробнейшая информация я постоянно туда скидываю самую свежую информацию которую получаю из других чатов которые э, выдают информацию в самые первые минуты то есть Здесь полностью есть все инструкции, что куда как к чему, новости от разработчиков, какие есть изменения и тому подобное. Так что добавьтесь в этот телеграм-канал, если, конечно, вам интересен этот проект, и вы всегда будете в курсе событий. Наверное, на этом я уже буду заканчивать свое видео. Если кому-то это видео было полезным и оно вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, переходите в мой телеграм-канал еще раз повторюсь, и будем вместе зарабатывать в интернете в эти нелегкие времена. Но я так думаю, что эти нелегкие времена они по-любому пройдут нет худа без добра, так сказать да Главное окружить себя Позитивом Людьми позитивными Думать позитивно И все будет хорошо И вам легче будет жить, так скажем а Деньги, они приходят и уходят Но надо стараться Надо стараться не сидеть Сидя, как говорится, сложа руки А что-то делать, идти вперед Как бы не было бы сложно, трудно. Пока вы что-то не сделаете большее в своей жизни, вы большего не будете иметь. Поймите одно. На работу ходить это хорошо, но вы поймите одно, что на работе у вас есть определенный лимит, потолок в деньгах, и вы гробите, как говорится, свое здоровье, нервничаете, считаете каждый месяц, распределяете эти денежки, чтобы на хлеб хватило, на квартиру, и там, Тому подобное. Если честно сказать, я лет 10 тому назад тоже был в такой ситуации, что буквально не хватало денег на молоко для ребенка. Да? И ты вот ложился спать и думал, откуда взять денег. Но пришло такое время, я всегда верил, что придут лучшие времена. Да? Пришло такое время, когда я стал работать на себя стал зарабатывать большие деньги. Но при этом я не забывая про человечность, так скажем, про здравый рассудок, э, за позитивные мысли, и моя цель э, моего YouTube-канала, вот то, что я записываю, показываю, не обмануть людей, а просто э, делиться своей как бы, историей заработка в интернете. Вот такие пироги. Ладненько, буду заканчивать на этом свое видео. Желаю вам крепкого здоровья. Дышите позитивом и все будет отлично. Больших вам успехов во всем. Спасибо за внимание. С вами был Владимир. И до новых встреч. Всем пока.